Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео мы рассмотрим гороскопы на ноябрь месяц для знаков Близнецы, Весы и Водолей. Ноябрь – это очень важный месяц, в этом месяце начинается коридор затмений, который во многом проявит тенденции уже следующего, 22 -го года. И для того, чтобы не пропустить события, касающиеся вашего знака Зодиака, вы можете воспользоваться таймингом к этому видео. Кстати, свой прогноз вы можете смотреть по солнечному знаку, либо по знаку вашего асцендента. Близнецы, начнем с вас. Меркурий, Марс и Солнце в течение месяца будут находиться в знаке Скорпион. Это ваш шестой сектор гороскопа. Это создает большое количество внимания в этой сфере, в вашей жизни. Поэтому работа, здоровье — это то, чему вы будете готовы уделять много времени и внимания в ноябре. Скорпион это знак, который любит создавать определенные напряжения, и в вашем случае это напряжение может быть связано с большим количеством задач. Шестой сектор это рутина, как правило, бытовые вопросы, которые нужно решать. Это не те дела, которые связаны с нашими целями и достижениями, это совокупность самых разнообразных задач из разных сфер нашей жизни которые так или иначе нужно выполнять поэтому важно в этом месяце все-таки не застревать в однообразии важно все-таки находить время на то чтобы подумать поставить цели и осознанно подходить к тем задачам которые вы выполняете венера на протяжении всего месяца будет находиться в знаке козерог это ваш восьмой сектор гороскопа венера своим влиянием поможет вам скажем так более мягко подходить к теме финансовой реализации к теме семейного бюджета к решению финансовых вопросов это кстати очень хороший месяц в плане доходов возможно появятся амбиции, связанные с крупными покупками, продажами, может появиться вера в то, что вы получите финансовую поддержку. К слову, такое положение Венеры будет давать также перемены в вашей личной жизни, либо перемены в жизни тех людей, которые эмоционально близки вам. И, соответственно, то, что происходит в жизни этих людей, это может очень сильно затрагивать вас. То есть это такой момент глубокого сопереживания, когда вы будто бы участвуете в каком-то процессе, в какой-то ситуации, хотя не всегда это может касаться вас напрямую. И важно тоже э, не жить чужой жизнью, и не драматизировать то, что происходит, так как могут быть такие две крайности при таком положении Венеры. С первого по второе число ваш правитель Меркурий будет активным в плане аспектов, и он в это время находится в вашем пятом секторе. Это даст решение вопросов, связанных с вашими детьми, с творческими проектами, с темами отпуска, отдыха. К слову, это может быть и какой-то спонтанный досуг, возможность встретиться с подругами, с близкими людьми, либо сходить на свидание, это может быть интересное знакомство. Но в целом все-таки начало месяца это довольно суетливый период, поэтому важно все-таки рассматривать вот эти моменты в мозаике такой разнообразной, самых интересных событий 4 числа будет новолуние в знаке Скорпион это ваш шестой сектор гороскопа новолуние это всегда возможность начать что-то новое это новые идеи, цели, планы и в целом это энергия на преобразование и шестой дом это как правило дом который проигрывается именно по работе поэтому могут быть Какие-то дела на работе, новый клиент, новые задачи. Это может быть опять-таки какая-то дополнительная нагрузка, которую вам впредь нужно будет учитывать. Это может быть какое-то новое обязательство, которое появится в вашей жизни, либо вы начнете учитывать какой-то фактор, и это будет влиять на ваш ритм, и на то, как проходит ваш день. В целом по данному новолунию важно избегать перегруза, особенно интеллектуального и психоэмоционального, так как данная новолуние в оппозиции к Урану, и эта планета часто может проявлять себя по невралгии. Поэтому все-таки поиск баланса это очень важная задача для вас. В начале ноября месяца. 5 числа Венера переходит в Козерог на долгий период. Она будет находиться в этом знаке прагматичном э и амбициозном по 6 марта 22 -го года. Все это время она будет в вашем восьмом секторе. И такое длительное пребывание Венеры в Козероге связано с тем, что в конце года она разворачивается в ретроградные движения. И а, об этом событии я рассказывала а, в годовом гороскопе. Серия этих видео уже есть на моем канале. Если вы вдруг пропустили, то советую посмотреть. С 5 по 24 число ваш управитель Меркурий будет находиться в знаке Скорпион в вашем шестом секторе. Это наиболее интенсивный период всего месяца. Это время, которое связано с переменами, напряжением, активной деятельностью. Главное не перегружать на самом деле себя большим количеством задач. Может быть такой момент, что если вы будете эмоционально вовлекаться в какие-то ситуации, которые будут происходить в жизни других людей, вы можете, скажем так, иметь желание всем помочь, поучаствовать. и это может отрицательным образом сказываться на вашем времени, на вашем самочувствии. Поэтому очень важно отслеживать, вот куда вас тянет, чем вы занимаетесь, на что вы тратите свои эмоциональные силы. И, соответственно, избегать перенапряжения. С 6 по 15 число Меркурий будет в соединении с Марсом и в благоприятном аспекте к Венере. Это весьма хороший период в плане работы. Это время, когда вы можете заработать больше, чем рассчитывали. Это могут быть чаевые премии, это могут быть какие-то подарки на рабочем месте. Как минимум, аспект к Венере будет давать вам хороший эмоциональный настрой. Возможно, появится приятный человек, коллега, с которым вам будет в удовольствии работать вместе. Это могут быть какие-то интересные события, мероприятия, которые проводят на рабочем месте, и это будет вас как-то развлекать и дарить хорошее настроение. Но в любом случае работа поможет вам получить какой-то важный эмоциональный заряд, и наверняка это в том числе будет связано и с финансами. С 10 по 17 число Меркурий будет в соединении с Марсом и в аспекте к Урану и Сатурну. Это наиболее напряженное время, всего ноября месяца. И напряжение у вас опять-таки связано с работой, но также идет аспект на 9 дом, а это взаимоотношения с руководством. Это подчинение правилам, порядку и может быть очень сильное сопротивление в этот период, то есть какие-то правила, с которыми вы не соглашаетесь внутренне. Или, например, напряженная ситуация, связанная с вашим руководителем. Это не самое хорошее время для поездок за рубеж. И в целом с темой именно документов и дальних поездок может быть связано напряжение в этот период. Например, будет сложно забронировать билеты. Может быть сложно найти тот тур или тот отель, на который вы рассчитывали. Или сложно в принципе выехать. То есть очень много сопротивления в этот период может накапливаться внутри. И важно тоже в этом состоянии не застревать. И в этот период хорошо все планировать и быть активным. Так как очень много энергии. И может быть даже вот ощущение раздражения, когда вот кажется, что все достало. Поэтому важно все-таки, несмотря на то, что не все может получаться так, как хотелось бы, все же свои силы и энергию направлять в конструктивные действия. С 12 по 16 число Солнце будет в аспекте. К юпитеру плутону и это период важных финансовых решений это хорошее время для того чтобы закрывать любые долги к слову вы можете получать возврат долга в этот период есть такой момент будто бы установление баланса и справедливости когда например вы кому-то помогли бескорыстно и сейчас вы можете получать от этого человека ну, скажем так, какую-то пользу, какую-то благодарность В этот период может проясниться важная ситуация, которая держала вас в напряжении Если был долгий момент ожидания, если вы ощущали себя в таком состоянии, что не совсем можете повлиять на эту ситуацию Остается только ждать, то вот как раз решение должно прийти по этому аспекту с 18 по 21 число ваш управитель Меркурий опять будет активистом в плане аспектов, и важно в этот период не подписывать бумаги серьезные, не договариваться о чем-то, что будет иметь долгосрочное влияние на вашу жизнь, так как может возникать путаница в делах и... Дальневидность в этот период отсутствует 19 числа будет лунное затмение в 28 градусе Тельца В вашем 12 доме Это новое затмение на новой оси знаков И соответственно оно приоткрывает занавес тех событий Которые будут для нас актуальными в следующем году Так как в 22 году на оси Телец Скорпион будет целая серия затмений и по сути данное затмение проявляет вам то что было скрыто от ваших глаз либо же это необходимость открыть глаза на те вещи которые вы ранее просто не хотели видеть признавать давать себе отчет что это именно так а не иначе то есть это момент избавления от иллюзий, от напрасных ожиданий и по сути, затмения имеют такой отрезвляющий характер, и м -м, в том числе это может касаться также и ваших страхов и сомнений. Например, вы длительный период времени будто бы запрещали себе что-то начать, что-то делать. И сейчас вы можете э будто бы озарение испытать и понять, что на самом деле э, все таки не стоит бояться, нужно попробовать. Но вообще 12-й дом больше связан с такой будто бы закулисной деятельностью. Когда вы не являетесь активным участником процесса, вы больше наблюдатель, и вот в этой роли наблюдателя по такому затмению наиболее комфортно. И если вы действительно будете смотреть внимательно на события, которые происходят в вашей жизни, то вы сможете увидеть истинное отношение людей к вам, а также вы сможете увидеть, к чему ведут те ситуации, которые происходят в вашей жизни. С 22 по 25 число Солнце будет в соединении с Меркурием и Южным узлом в вашем седьмом доме в знаке Стрелец. И этот период очень интересный, и он связанный с темой партнерства и взаимоотношений с людьми. В это время вам будто бы нужно пойти на уступки. На компромисс это время когда вы можете признать свою ошибку но также вы можете увидеть ошибку например своего бизнес-партнера и будете понимать что были определенные потери из-за этих ошибок то есть это тоже такой момент истины в отношениях с людьми и при этом по южному узлу обычно есть такое желание от чего-то отказаться закрыть какой-то вопрос, но обычно это все в плюс то есть эта тема действительно приносила определенный урон ущерб напрасные ожидания и если это закрыть то всем будет от этого легче с 22 по 26 число на небе будет очень классный аспект под названием бисик это даже не аспекта конфигурации аспектов и а, это треугольник и на вершине этого треугольника будет Венера в вашем восьмом доме. Поэтому для вас это период получения подарков, это период таких очень важных изменений в вашей жизни в лучшую сторону. Это период, когда вы можете избавиться от каких-то неприятных для вас эмоций, ситуаций, людей. В общем-то, ноябрь это очень важный для вас месяц. и Особенно 20 числа ноября – это прям период, на который стоит обратить особое внимание. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Буду благодарна за ваши комментарии под этим видео. И до скорых новых встреч. Пока-пока! Весы, переходим к вам. Начнем с того, что Солнце, Меркурий, Марс – в ноябре месяце будут в знаке скорпион это ваш второй сектор гороскопа поэтому большая часть вот тем и дел вашего месяца так или иначе будут связаны с финансами это может касаться доходов расходов планирования семейного бюджета это может касаться финансовых амбиций желания приобрести что-то крупное это может быть и выплата каких-то тем по счетам, да, но в целом это период, когда действительно есть возможность повысить доход, выйти на новый уровень дохода, и это очень хороший месяц для покупок. Венера в ноябре находится в знаке Козерог, это ваш четвертый сектор, и поэтому эмоционально вы будете вовлечены в дела семьи, так как Венера является вашим управителем, то по сути фокус вашего внимания будет на этой теме сохраняться еще очень долго. Это может давать мысли о месте жительства, где вам комфортно, где вы ощущаете себя как дома. Это может давать ситуации, связанные с родителями, которые нужно будет решить. Это может быть желание съездить в гости к родным либо пригласить тех, кто вам дорог к себе домой. Переходим к важным аспектам и датам ноября месяца. С 1 по 2 число Меркурий будет активным в плане аспектов, и он в это время находится в вашем третьем доме. Поэтому ноябрь может у вас начаться с поездки, с важного разговора. В этот период вы можете быть заинтересованы какой-то информацией, каким-то человеком, вы можете что-то узнавать в целом это очень насыщенное время в плане событий и в плане возможно даже и поездок поэтому может наблюдаться некая разбросанность и хаос и может быть рассеянность в этот период поэтому важно все-таки планировать свои дела и не пускать на самотек то что происходит 4 числа будет новолуние в знаке Скорпион в вашем секторе финансов. Новолуние ⁇ это возможность начать новый проект, это возможность поставить новые цены на ваши услуги, это возможность пересмотреть вашу самооценку. По второму дому проходит тема самоценности, и поэтому вы можете задумываться о том, насколько... Высоко или невысоко вы цените себя, свою работу, свои достижения, насколько высоко ценят вас окружающие. А также иногда по второму дому проходит тема питания, поэтому если для вас это интересно, например, скорректировать ваш рацион, сесть на диету, то в принципе по данному новолунию это можно начинать кстати, новолуние будет в оппозиции к Урану и это уже аспект, о котором стоит упомянуть отдельно это своего рода опасность прогореть в финансовых операциях это риск, который связан с заказом техники в интернете либо определенных товаров через интернет поэтому все-таки в начале месяца лучше Обойтись без онлайн покупок, а лучше м, заказывать э, либо позже, либо ну, хотя бы иметь встречу с продавцом в начале месяца, если вам будет вот, очень важно именно э, в этот период совершить покупку. Итак, 5 числа Венера переходит в Козерог и будет находиться в этом знаке по 6 марта, это очень долго для Венеры. И связан такой длительный период пребывания в одном знаке с тем, что в конце года Венера разворачивается в ретроградное движение. И об этом я подробно рассказывала в гороскопах на 22 год. Если вдруг вы пропустили эту серию видео, то обязательно рекомендую к просмотру. С 5 по 24 число Меркурий будет находиться в знаке Скорпион в вашем секторе финансов и этот период может принести желание вести бухгалтерию взять на себя ответственность за решение финансовых вопросов которые в вашей жизни присутствуют это желание обдумывать свои доходы расходы что-то планировать подсчитывать это может быть кстати планирование поездки например куда-то или это может быть какой-то проект расходный, например, ремонт да, с учетом Венеры в четвертом доме И вам нужно будет спланировать, сколько вы потратите денег на это так что в целом это действительно очень хороший период Именно для финансовой аналитики С 6 по 15 число Меркурий будет в соединении с Марсом И в аспекте к вашему правителю Венере Это для вас очень активный период И кстати в плане заработка и покупок Время тоже очень такое интенсивное Сложно будет воздержаться от каких-то желаний своих Будет наоборот желание себя порадовать чем-то новым. Но также это может давать и новые классные идеи, которые впредь будут приносить доход. Это также возможность монетизировать ваши умения. Если вы, например, чем-то занимались на досуге дома, и сейчас вы понимаете, что это можно как-то задействовать, это может приносить пользу например вы писали какие-то заметки и оставляли их дома но оказывается эта информация полезной для других людей то есть в целом это такая живость активность ума и желание вывести какую-то тему из тени и получить от этого определенную пользу и выгоду для себя также это может давать такие яркие встречи свидания то есть в плане личной жизни и романтики этот аспект тоже очень хороший И для новых знакомств, и для тех, кто уже состоит в отношениях С 10 по 17 число соединение Марса и Меркурия будет аспектировано Сатурном и Ураном И это самый такой напряженный период месяца Он может быть связан у вас с финансовыми тратами или даже потерями, ну то есть действительно стоит быть поаккуратнее в этот период, именно в решении материальных вопросов, то есть может быть такой момент, что вы из чувства долга будете тратить сверх своих возможностей, но в любом случае вот, важно делать паузу в этот период, прежде чем принимать важные решения по финансам дайте себе какое-то количество времени чтобы подумать взвесить и только тогда приступайте к действиям с 12 по 16 число солнце будет активно аспектировано в вашем секторе финансов и это хороший период чтобы внести ясность в тех вопросах которые вас беспокоили в материальном плане это может быть поддержка влиятельного человека в материальном плане например вы будете рассчитывать на повышение заработной платы и ваш руководитель вас в этом поддержит это может быть также и активное участие в делах мужа это может быть желание взять на себя лидерскую позицию в решении каких-то финансовых вопросов в любом случае важно по этому аспекту задействовать интуицию свою и если вы имеете такое яркое чувство что именно таким образом нужно поступать в этой ситуации то стоит к себе прислушиваться даже если такой шаг будет для вас не характерным не типичным вашем поведении С 18 по 21 число меркурий будет иметь довольно таки аспекты вводящие в заблуждение туман, поэтому период в целом не подходит для бронирования туров, покупки билетов, для решения бумажных вопросов, а также для покупки техники. 19 числа будет лунное затмение в 28 градусе Тельца. Это очень важное событие ноября месяца. Это первое затмение на новой оси знаков и уже в следующем году именно на этой оси будут проходить затмения, поэтому тенденции 22 уже с нами. И наблюдайте, какие события происходят в вашей жизни, какие темы выходят на первый план, становятся приоритетными. И данное лунное затмение произойдет в вашем восьмом секторе. Он отвечает за финансы мужа, жены, семейный бюджет. И это может дать какую-то итоговую ситуацию, например, вы на что-то накапливали деньги, и сейчас решили купить это, вы пришли к этой цели. Это может быть расчет с долгами, например, выплата ипотеки. И, соответственно, следующий год даст вам возможность ставить перед собой новые финансовые цели, играть по крупному. Но в любом случае... Подобного рода затмение дает возможность решить какую-то ситуацию, которая в определенном смысле вас сдерживала, мешала вам двигаться вперед. К слову, в день затмения ваш Управитель Венера будет в благоприятном аспекте Курану. Это очень яркий аспект перемен и даже шокового состояния поначалу. Поэтому по затмению могут происходить такие внезапные события которых вы не ожидали, но это будут перемены в лучшую сторону. С 22 по 25 число Солнце, Меркурий и Южный Узел будут в соединении в вашем третьем доме. Это неблагоприятное время для поездок, путешествий, могут возникать разногласия с окружающими людьми. Но в целом, с другой стороны, этот период может принести вам очень важную информацию которую вы, возможно, давно искали. Или это может быть важное событие, связанное с вашим братом, с сестрой, с кем-то из ваших близких. Но обычно по южному узлу то, что происходит, то это то, что требует вложения наших сил. То есть кто-то из вашего окружения может попросить вас о помощи или как минимум будет заинтересован в том чтобы получить совет от вас но при этом с 22 по 26 число на небе будет очень благоприятная конфигурация под названием basic стиль и а, это треугольник с вершиной на венере на вашей планете поэтому 20 числа ноября это период когда нужно приложить минимум усилий и получить очень хороший результат Напоминаю, Венера в этот период будет в вашем четвертом секторе, поэтому это может дать приятные события, хорошие по теме семьи, по теме взаимоотношений с родными и близкими. В жизни родителей может что-то классное произойти. Это по теме недвижимости очень тоже хорошая конфигурация. Она может дать момент, когда вы, например, найдете именно ту квартиру, которую хотели, если вы в поисках жилья или найдете покупателя ну что ж на этом буду заканчивать данное видео обязательно пишите комментарии к этому видео я все читаю и комментарии очень важно получать это обратная связь и таким образом мы можем с вами поддерживать общение. желаю вам прекрасного ноября всем пока пока Водолее поговорим о вашем ноябре месяце и начнем с того, что Солнце, Меркурий, Марс на протяжении ноября находятся в вашем десятом доме, в знаке Скорпион. И это делает ноябрь очень амбициозным месяцем. Это период, когда появляется высокая планка в ваших делах, появляется желание прыгнуть выше головы, даже порою. Это время достижений, в том числе финансовых достижений. Это период, когда вы готовы рисковать в финансовом плане, и, скорее всего, этот риск будет оправдан. Это период, когда вы играете по-крупному. И это очень благоприятное время для тех, кто задействован в бизнесе, кто отвечает сам за себя занимает такую лидерскую позицию в своей жизни, вы сможете прочувствовать этот период по максимуму. Но с другой стороны, Скорпион это знак довольно стрессовый, поэтому, конечно, достижения будут и риск, и это все в плюс, но тем не менее это все может сопровождаться переживаниями и такой очень сильной эмоциональной вовлеченностью и даже турбулентностью. При этом Венера находится в таком прагматичном и тоже целеустремленном и амбициозном знаке Козерог, Это ваш 12 дом. Это может делать вас несколько отстраненными в личной жизни. Вы можете ставить на первый план работу и финансовые достижения, финансовые цели, но при этом может не хватать э, времени и э, возможности быть с вашей семьей, с теми, кого вы любите. Поэтому в этом плане тоже может быть некоторый дисбаланс. Также с Венерой в 12 доме очень важно планировать отдых и не забывать о том, что этот отдых вам необходим. Переходим с вами к важным датам и аспектам ноября месяца. С 1 по 2 число Меркурий будет активной планетой в плане аспектов. И он в этот период находится в вашем девятом секторе. Это может создавать склонность спорить с кем-то, противоставлять свою точку зрения. И на это может уйти много внимания, сил, поэтому... Не ввязывайтесь лучше в подобные ситуации, это не принесет вам никакой пользы. Также может быть некоторое обострение юридических конфликтов или необходимость их решить, уделить этому время, внимание. Период весьма спорный в плане поездок, лучше не планировать по возможности поездки на 1-2 ноября. Также это не очень благоприятное время для бронирования авиабилетов 4 числа будет новолуние в скорпионе в вашем десятом доме новолуние это всегда возможность начать что-то новое это заряд энергии э, и желание действовать и новолуние в десятом доме это прекрасное время чтобы ставить перед собой новые цели э, это период когда амбиции возрастают также в некотором смысле может произойти смена вашего социального статуса. Например, вы начнете зарабатывать больше, будете уже ездить на другом автомобиле, или это может касаться вашего семейного положения. В общем-то, по-разному может это новолуние проиграться у каждого, но важный момент заключается в том, что это новолуние будет в оппозиции к Урану. И это такой яркий момент перемен очень сильных, которые происходят неожиданно, внезапно. Уран это ваш управитель. И важно понимать, что вы будете активным участником этих перемен. И в некотором смысле вы будете даже провоцировать эти перемены. И вот с учетом того, что эта позиция урана на Волуния будет на вашей оси 4-10, то есть некий риск, семейных конфликтов в начале месяца, вы можете увлечься каким-то делом и тем, что у вас это хорошо получается, и это может даже отрицательным образом повлиять на отношения с окружающими, поэтому важно все-таки в начале месяца быть максимально аккуратным в этом плане. 5 числа Венера переходит в Козерог и будет находиться в этом знаке по 6 марта. Это очень долго для Венеры и такой длительный период, связанный с тем, что в конце года Венера разворачивается в ретроградное движение. И об этом я подробно рассказала в гороскопах на 22 год. Поэтому, если вы вдруг пропустили эту серию видео, то рекомендую к просмотру. С 5 по 24 число Меркурий будет находиться в знаке Скорпион. И это очень интересный период, когда ваши знакомства, контакты, связи будут приносить вам большую пользу. В этот период времени могут состояться важные поездки, решение бумажных вопросов. В этот период ваша интеллектуальная активность на высоте. Вы можете буквально круглосуточно быть на связи с кем-то, что-то обдумывать, планировать. Могут открываться новые горизонты. Это может вас очень сильно будоражить и держать даже в напряжении. То есть это такой период перемен, но это может сопровождаться большим выбросом энергии. Поэтому важно все таки не забывать отдыхать, отключаться от этого бесконечного потока информационного. С 6 по 15 число будет соединение Меркурия и Марса в аспекте к Венере. Это может быть удачная дальняя поездка. Этот аспект также дает возможность разобраться со своими чувствами, со своим внутренним миром. Могут возникать возможности заработать, Будто бы из ниоткуда эта возможность может прийти, откуда вы не ждали, так точно К тому же это очень хорошее время для тех людей, чей заработок связан с чем-то иностранным, с международными связями, и контактами В целом этот аспект также дает возможность совершить какой-то прорыв, победить свой страх, сомнение с 10 по 17 число соединение Меркурия и Марса будет в аспекте к Урану и Сатурну. Это, пожалуй, самый напряженный период всего ноября месяца. Это время, когда могут обостриться семейные разногласия, если они имеются. Также в этот период может быть сложно совмещать рабочие дела и вопросы и домашние обязанности. В любом случае важно все планировать и не рубить с плеча. С 12 по 16 число солнце в вашем десятом доме будет очень активное в плане аспектов. Это может дать поддержку влиятельного человека. Это может дать какую-то важную ситуацию в вашей жизни, которая заставит почувствовать ответственность. Это возможность быть лидером в какой-то ситуации, решить какой-то вопрос. Это также возможность проявить себя на рабочем месте, в профессиональном плане. Будет однозначно шанс по данному аспекту будто бы засветиться. С 18 по 21 число Меркурий будет иметь аспекты, которые являются неблагоприятными. Для решения важных вопросов в этот период не стоит, скажем так, что-то обещать, договариваться о тех моментах, которые будут иметь на вас длительное влияние, которые будут иметь длительные последствия. А также этот аспект, эти аспекты к Меркурию говорят о том, что может быть некая спешка и такая вера, что да все будет нормально, да я так сделаю и будет хорошо, но лучше все-таки перестраховаться в этот период не верить на слово, например, человеку, подождать, не спешить, так как есть риск определенного обмана и иллюзии в этот период. 19 числа будет лунное затмение в 28 градусе Тельца. Это ваш четвертый сектор гороскопа. Это будет первое затмение на новой оси знаков. И э, в 22 году на этой оси будут активно проходить затмения, поэтому во многом... Это затмение уже открывает нам занавес, с чем же будут связаны основные события следующего года. Поэтому обращайте внимание на эти тенденции обязательно. Так как затмение происходит в вашем четвертом секторе, то по сути в фокусе внимания находится семья. Взаимоотношения именно в семье с родителями, с вашей женой, мужем, с детьми. Ваше место жительства, это может быть решение вопросов, связанных с жильем, это может быть и тема переезда, покупки жилья, продажи, ремонта. Но в любом случае, четвертый дом отвечает за комфорт, то есть вам будет важно найти то место, где вам будет максимально хорошо. И если, например, то место в где вы живете, дискомфортно для вас, то это заставит задуматься и что-то менять в своей жизни. К тому же данное затмение может также поднять на поверхность тему безопасности вас и вашей семьи. И опять-таки будет желание находиться именно в том месте, где будет эмоциональное спокойствие. Кстати, Венера будет в день затмения делать благоприятный аспект к вашему правителю Урану. Поэтому может быть и финансовая помощь, поддержка, может быть счастливый случай, какая-то благоприятная тема обязательно проявится по данному затмению. С 22 по 25 число Солнце и Меркурий будут в соединении с Южным узлом в вашем 11 секторе. Это период очень важный в плане взаимодействия с друзьями, коммуникации с вашим коллективом, с коллегами. В этот период вы можете посетить какое-то важное мероприятие, но в целом будет какой-то момент истины, вот за счет южного узла какой-то момент, который прояснит важную для вас ситуацию, как, например, по-настоящему относится к вам ваш друг, или хотите ли вы в этом коллективе дальше работать или нет, или как правильно поступить по поводу вот, тех планов, которые у вас были. По 11 дому проходят наши планы, поэтому э, данное соединение может заставить вас поменять планы, пересмотреть какие-то свои цели, убеждения, немножко по другой тропинке пойти. И важно в этот период сохранять гибкость, то есть не удерживайтесь всеми силами за ту цель, ту стратегию, которая была раньше. Скорее всего, для вас будет более выгодно несколько изменить планы. С 22 по 26 число будет на небе конфигурация очень хорошая. бисик стиль с вершиной на Венере в вашем 12 доме. И это прям рекомендация от планет отдохнуть в этот период. Может быть также дальняя поездка. Это может быть поездка на природу. Это может быть скажем так период перезагрузки но в любом случае э, будет важно в это время не нагружать себя большим объемом задач но также это может давать им удачу в материальном плане особенно если ваша деятельность связана э, с чем-то иностранным например вы работаете в иностранной компании в таком случае э, вы можете получить какие-то дополнительные бонусы плюшки или Будет, как минимум, какая-то очень приятная новость на рабочем месте. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень буду благодарна за ваши комментарии под этим видео. Это очень важно для меня. Я все читаю. Это наша с вами коммуникация и э, возможность взаимодействовать. Будем с вами на связи. Пока-пока.